Друзья, категорически вас приветствую. Это Интересная Америка. В Калифорнии еще есть много мест, которые мы до конца не исследовали. В частности, Северная Калифорния. Там очень много шикарных мест. Одно из них, куда мы отправляемся, это самое, ну, одно из самых живописных мест в Северной Америке. Национальный парк Юсемити или Юсемитский национальный парк. Кому а ну, как удобнее. Место действительно уникальное, поскольку там огромная расчлененная цельная территория с огромным колоссальным природным богатством, которое до сих пор еще сохранилось в таком диком виде. Значит, мы там были уже пару лет назад, были мимоходом, были так в ноябрьским холодным днем. Заехали. Правда, нам повезло, тогда шел дождь, была такая поздняя осень, и мы увидели э, водопады, которым славится э, это место. Собственно, Национальный парк Весемити – это огромные гранитные, мраморные такие вот утесы, скалы, сочетаются с альпийскими лугами, э, водопадами, падающими там с 80-100 метров высоты, вот, и все это находится в месте, которое называется Долина Юсемити. Мы отправляемся туда, как и 90% туристов, которые приезжают и в основном проводят большую часть времени именно там. А, ну, такое вот живописное место выбрали, и как раз-таки это, Но ну, это фактически маленькая территория. На самом деле парк очень огромный. Вот, но мы остановимся там, мы немножко подготовились к этому делу. Шикарные трейлы, шикарные виды нас ожидают. Не знаю, вроде обещал пройти дождик, и будет вода, значит, будет водопад. Но даже если, может быть, чего-то не будет хватать, сейчас октябрь месяц, осень в полноте своей краски должна показать нам, где еще увидеть осень, как не там, где много листвы и деревьев. Вот Южная Калифорния, где мы живем, она этим бедна, пестрый такой цвет в основном. А вот Северная Калифорния этим богата, вот мы и посмотрим. Вот она, та самая долина Йосемити, куда приезжают в основном большая часть туристов. Когда выезжаешь из тоннеля, здесь вот такая вот смотровая площадка. Можно пройтись по ней вдоль, посмотреть и, соответственно, увидеть долину только вот ее с южной части. А вот та дорога, которая там вот внизу, это второе направление, которое уходит туда на запад. Возможно, мы по нему будем возвращаться обратной дорогой. Но давайте пройдемся, посмотрим, какой вид нам откроется на долину Есемити. дождей, когда э, или когда стыдно да, тает снег, о, весной долина полна воды и вот если присмотреться вот туда вот там вот на, на вот на том вот уступе, такой вот коричнево темно-коричнево-черный след это след от э, водопада э, называется он Хорстейл, но к сожалению сейчас не то время дождей, таких какие должны быть чтобы образовался водопад, нету я вообще боюсь, что мы не увидим э, водопадов, но тем не менее, в общем, вот один из них. Ну и, собственно, вот вид на долину. Мы должны спуститься вниз э, и пройти туда, вот туда, двинуться туда на север. Там находится место нашей ночевки, Кэрри Виллидж, Вот. Ну что ж, вот можно посмотреть, так сказать, схематически, как выглядит та самая Йосемити-Ивали, или долина Йосемити, в которую мы въезжаем. Вот здесь вот такая бронзовая, а, не знаю, как бы панорамная такая а, выбитая плита. И на ней показаны, собственно, схематически маршруты и дороги. Мы вот находимся сейчас здесь. Вот эта смотровая площадка и тоннель, откуда мы выехали. Вот он, собственно говоря. Значит, нам надо спуститься вот будет вот сюда здесь на этой развилке поехать на другую сторону и наше место ночевки будет вот здесь вот. сама долина где-то ориентировочно 1.6 километров вот если допустим посмотреть отсюда с этой стороны здесь можно увидеть вот такие вот как бы блестящие такие выступы это обозначает большие вот эти глыбы э гранитные один из них очень известный называется Half Dome вот он по нему нужно покупать специальный пермит, чтобы забраться вот по этому вот маршруту. Здесь такая э, лестница э, канатная, чтобы забраться вот на эту вот верхушку. Примерно 50 тысяч человек каждый год покупают этот пермит, чтобы туда попасть. Ну что ж, не будем терять времени. Солнце очень быстро идет э, садится, садится вниз. Сейчас 4 часа, чуть больше 4 часов э, вечера. А нам еще нужно проехать туда посмотреть много чего там. Небольшой сделать хайк, если успеем, конечно, до захода солнца. Температура упала очень сильно. Мы сейчас на, на, на, на высоте примерно где-то чуть больше двух километров. 12 ощущается, так, 13 градусов по Цельсию. Ну, в общем, прохладненько так. Едем. солнце не село, сделаем небольшую прогулку, поднимемся, насколько сможем, вот. Но у нас вообще завтра запланирован с утра длинный такой хайк с подъемом на северную часть, вот там, где которая возле в дом вот этот большой гранитный уступ огромный находится. Ну а сегодня так, небольшое ознакомление, мы на этой стороне не были, вот, поэтому прогуляемся. Да, когда идешь, идешь, даже не замечаешь, насколько не совпадает расстояние на карте и как в реальности. В общем, ребят, смотрите, очень интересное такое явление. Камни, которые мы встречали, в, когда поднимались, лежащими под деревьями, они были все темные. А здесь все камни светлые. Если заметить, то это место, где протекает э, ручей или где образуются э, водопады ну в период дождей, либо весной, когда тает снег. И именно он выбеливает вот эти камни, которые на самом деле являются гранитными. Эх, жаль сейчас не сезон дождей, хотя может быть и к лучшему, ходили бы сейчас мокрые. место, или так называемый чекпоинт, который называется Columbia Rock. Это даже не половина пути к верхним водопадам Ессемити Falls, к которым мы могли бы дойти, до да. вот солнце садится, поэтому не позволяет нам этого сделать, но такая промежуточная точка, откуда можно взглянуть на долину Ессемити во всей ее красе, где-то примерно посередине мы сейчас находимся, ну и соответственно обозреть вот тот гигантский, гранитный уступ, Half Dome, тот самый легендарный, на которые забираются и покупают даже пермиты люди, чтобы туда на него попасть, кстати, вот там вот еще одна э, шикарная точка, называется Glacier Point с обратной стороны, на нее можно подъехать э, на машине с, с той стороны, вот, но как бы Опять же нужно тратить время, у нас этого времени не было, мы решили оставить это, может быть, на другой раз. Наконец-то до мы добрались до вот этой вот Harry Village, деревушки этой вот так называемой. Здесь есть домики деревянные, здесь есть небольшой такой мотельчик, но у нас вот такие вот палаточные штуки. Но ну, они выглядят как палатки, они тоже похожи, как каркас это. Они есть отапливаемые, есть неотапливаемые. Мы взяли отапливаемые. Сейчас вот ищем, пытаемся разобраться наш, ну, они пронумерованы, пытаемся найти наш номер. Не вам... здесь нет фонарей, в этом приходится такой... Фонарика надо все делать. Так, у нас 453. Так, ну вот вроде бы мы нашли наш номер 453. Зелесит замок, здесь контейнер стоит для хранения еды, потому что здесь предупредили зверья очень много. Так. Вот, сим-симка говорится, откройся. Ну что тут у нас? Ага, Чудненько. Чудненько, чудненько. Вот такой вот топчанчик, кроваточка. Обогреватель. Не обманули. О, даже сейф есть. Складывать особо ценные вещи. Ребята, доброе утро Хорошо поспали Надо сейчас вещи назад в машину уносить Вот, кстати, тут хранили нашу еду Тут такой механизм интересный Закрытая ручка, там, типа кнопки Нажимаешь и открываешь, чтобы зверушки не могли открыть И вообще здесь очень строго с едой Даже мусор нужно прятать не оставлять ничего в палатке либо снаружи только все внутри закрыто а у нас впереди еще два хайка или один посмотрим необходимо северную часть долины и изучить ладно пойдем Значит, в парке Юсемити э, очень много озер, особенно они красивые и зрелищные осенью, но, в общем-то, сейчас такая осень еще не совсем поздняя, вот, вот, но тем не менее. И в одной из них мы направляемся на хайк. Она называется Миррор Lake. Оно находится как раз под вот этим вот, вот, огромным этим Half дом, вот этим гранитным выступом, вот. А потом оттуда мы э, сделаем еще небольшую такую петлю и пройдем... Э, это северо-восточная часть долины, самая ее окраина. Сделаем такую петлю и пойдем немножко э, южнее, ну тоже, опять же, это северо-восточная часть, но только чуть-чуть южнее. Там находится два водопада, Фридл и Невада, но... Воды, конечно, немного, но, может быть, что-то, хоть какую-то струйку мы еще там обнаружим. В любом случае, пройдемся туда и посмотрим, насколько там сложно вообще ходить. Вот, ну а сначала посмотрим на озеро, на зеркальное озеро, Mirror Lake. Пришли мы, и чё? Где озеро? Нет озера. Вот оно дно этого Миррор лейк зеркального озера, а озера-то и нету, исчезающее на время на летнее и осеннее время озера. Да, печально, печально. Благо, что недалеко было идти. Там какой-то знак стоит, сейчас посмотрим, почитаем, что там. Скорее всего, просто табличка информационная. Так, ну да, Mirror Lakes Resources, бла-бла-бла. Вот, -бла -бла. ага. кстати, его тут еще немножко улубляли. песок добавляли. Да, ребят, вот посмотрите сюда, вот это вот этот самый самый известный монолитный такой огроменный громаднейший уступ, который называется Хафдом. А, ну и вот здесь не видно, вот позади нас там еще. Северный дом. Вау, вау, такие громадины.